Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Стрелец. Хочу поздравить вас с вашими наступившими днями рождениями, наступающими. Пожелать вам удачи в вашем следующем солярном году. Надеюсь, что главные ваши желания будут исполнены. И в следующий год вы уже вступите, будучи в очень хорошем расположении духа и наполненной энергией, силой и новых возможностей. Ну а сейчас мы с вами приступаем к прогнозу на ближайшее время, на ближайшие три недели, пока Венера будет проходить по знаку Зодиака Скорпион. Скорпион для вас связан с 12 домом, это дом всего тайного, скрытого, это также дом заточения, он также связан с нашим подсознанием и связан с заведениями закрытого типа. Но Венера, когда туда заходит, она, как правило, говорит о том, что наш фокус внимания, наши чувства, наши эмоции будут находиться именно там. О чем вообще в принципе говорит Венера в Скорпионе? Она, главная ее темы это секс, страсть и власть над партнером. И вот, будучи там до 14 декабря, эти темы будут очень активно в вашей жизни проигрываться. Ну а как они будут проигрываться, сейчас мы будем смотреть с вами подробнее. Да, и опять же, прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению ваших прогнозов, вашего гороскопа, хотелось бы поблагодарить вас за вашу поддержку, лайки, комментарии, подписки. Надеюсь, что и в дальнейшем мои видео будут приносить для вас пользу. Ну и что же? Смотрим, чем мы встречаем этот период. Мы его встречаем с оппозицией, сходящейся Венера-Уран. Эта позиция будет действовать на темы то есть тайны здоровья, больница здоровья, тайна, любовь, отношения. Здесь могут быть также быть включены тайные источники получения доходов. Здесь может быть. Какие-то неожиданные не, не, прибыли. Но прибыль здесь такая, небольшая. А может быть наоборот. Какие-то неожиданные траты на то, что вам дорого. На то, что для вас важно. Какие-то эмоциональные траты. То, что делается импульсивно. Под воздействием каких-то коротких импульсов и каких-то коротких желаний. Учитывая, что у вас по дому здоровья все-таки идет Лилит, а лилит, она, знаете, очень часто дает искушения, и эти искушения могут связаны э, быть с финансами и с желанием что-то для себя приобрести. Очень сильное желание, от которого трудно отказаться. И вот вы знаете, если это желание будет... Э, как-то больше, чем ваши возможности, то вы можете даже от этого как-то приболеть, заболеть. Поэтому постарайтесь немножечко отпускать финансовую тему и уделите больше внимания своему здоровью. В общем-то для вас одной из основных задач является порешать какие-то свои ну, тайные дела, скрытые дела и вопросы, связанные со здоровьем, порешать до 1 декабря. Поскольку после 1 декабря начнут включаться благоприятные аспекты по многим областям вашей жизни, вы станете более активны, более контактны, вам будет легче договариваться и в принципе ваша личная активность значительно возрастет, поскольку Меркурий войдет наконец-то в ваш знак и это даст вам возможности больше возможностей для реализации собственных целей и желаний. Также интересен будет такой аспект, как 29 ноября Меркурий, которая, извините, не Меркурий, а Нептун, который находится в вашем символическом доме семьи, он станет прямым, наконец-то он выйдет из ретроградного движения, и многие вопросы, касающиеся вашего дома, вашего семьи, наконец-то станут для вас более ясными, более понятными, и вам будет ну, четко понять, что к чему вы двигаетесь, как обстоят реально ваши, ваша ситуация вашей семье. Может быть, какие-то планы, которые у вас до этого момента не осуществлялись, вот теперь начнется период для их благоприятного осуществления. Особенно для этого будет очень хорошее время, начиная с 3 декабря, когда, наконец-то, Меркурий, не Меркурия, а Непту, начнет образовывать благоприятный аспект к Венере. Это говорит о том, что вы можете рассчитывать на приятные подарочки, на что-то, что вы не рассчитываете. Какой-то праздник в доме, праздник в семье, очень приятные, радостные события. Этот аспект будет с 3 по 5 прогрессировать, а вот уже позже подключится, после числа 8, подключится очень интересный аспект, который отвечает за ваши денежки. От Венеры будет идти к троечке планет, к Юпитеру, к Сатурну и Плутону. Идет секстиль, тоже благоприятный аспект. И, и все это дело будет находиться у вас в доме денег. То есть Венера будет благоприятствовать тому, чтобы вы получили какие-то крупные суммы, крупное вознаграждение. То есть ваша финансовая удача будет просто на высоте. Ну и поскольку мы уже медленно и плавно подошли к, вопросу, связанному, к вопросам, связанным с деньгами, то можно сказать о том, что вообще этот период, он для вас будет благоприятен тем, что вы можете рассчитывать на какие-то неожиданные доходы, на неожиданные подарки, на неожиданные какие-то денежные поступления. Особенно этот период благоприятен для тех, кто занятся сферой обслуживания. У кого-то это может быть два источника дохода. У кого-то это могут быть поступления от семьи для вас. ну И вообще деньги из семьи для семьи, что-то связано с родственными отношениями также если говорить по работе, то взаимоотношения на работе с вашими сотрудниками они значительно улучшатся, они будут достаточно благоприятными, и вы знаете, вам рекомендуется немножечко проявить какую-то хитрость, то есть не быть слишком прямолинейными, может быть там где-то какие-то в документах шахеры махеры нужно будет порешать что-то поделать. Но вы даже можете рассчитывать на небольшую хитрость, если она будет во благо. Но делать это все нужно осторожно и делать только лишь вот после 3-4 декабря. Что еще интересного? Можно говорить о том, что если у вас есть какая-то очень важная цель, вы хотите с кем-то объединиться или договориться, может быть, вы хотите пойти на прием к директору, и поговорить о ваших дальнейших перспективах, то больше всего повезет тем, у кого руководитель женщина. Вот здесь для вас удачное время для подписания каких-то договоров, для удачных решений в вашу пользу. Выбирайте для этого период, начиная с 3 по 10 декабря. Вот первая декада декабря она будет очень активна и благоприятна в сфере, в сфере работы и каких-то ваших ну, главных и крупных достижений. Тяжелее всего будет договориться почему-то стрельцам с мужчинами. Вот мужчины руководитель они как-то будут держать вас в и будут держать вас каким-то определенным образом. Ну, в таком, знаете, ну, не то что чтобы подвешенном состоянии, а вот в состоянии ожидания. Ну, вот пока так это будет проигрываться. Теперь переходим к сфере любви, любви и отношений. Смотрите, у вас здесь Марс. Он у вас здесь уже давно активничает. Ну, здесь любовь, здесь отношения. Это также сфера детей, хобби, развлечений. Ну, здесь вы будете проявлять свою активность. Кто-то захочет сдать ребенка на какие-то кружки. Может быть, как-то активно повлиять на его образование, что-то поменять. Вообще будут очень активно заниматься люди своими детьми, стрельцы своими детьми. И... Кто-то будет активно развивать свое хобби, а кто-то будет заниматься активно своими личными взаимоотношениями. Вы знаете, здесь так просматривается интересно тема огненного знака. Может быть у кого-то будут овны, или это будут просто... ну Сейчас мы говорим, например, о девочках, то для вас актуальны мужчины, очень темпераментные, очень такие сексуальные, и они могут иметь в вашей жизни ну, большое значение. Также, возможно, и знакомство с такими мужчинами. Но здесь есть некоторые нюанс. У вас как-то, знаете, отношения почему-то не будут выходить на какой-то официальный уровень. То есть они будут пока как-то прятаться, пока скрываться. И есть шанс познакомиться, так же, как и шанс развить свои отношения, если они уже есть. Но пока они только будут вот в кругу вас двоих, то есть в пределах двоих человек. Еще идет ситуация познавания друг друга, узнавания друг друга. Вот как-то спешить вы не будете. Вот ваша пара будет узнавать друг друга и не будет спешить предпринимать какие-либо другие конкретные действия. Ну, в плане партнерства вообще период очень благоприятен. Если говорить у тех, кто живет дома, в дома семье, у вас здесь ситуация стабильная. Вы знаете, такое впечатление, что вы что-то хотите сделать. У вас есть план, что-то нужно осуществить и нужно действовать очень быстро. Вот как раз до 7 декабря, вот у вас знаете, очень быстро, скорость, скорость идет. Вы о чем-то хотите договориться, что-то хотите сделать. И вам это нужно сделать быстро. В общем, вы действуете очень слаженно, очень сплоченно. И для семейных пар этот месяц очень благоприятен что вы задумали, что вы хотите сделать, может быть вы хотите куда-то переехать, может быть вы хотите что-то приобрести крупное для дома, для семьи что вы хотите сделать можете смело это осуществлять для мужчин хотелось бы обратить ваше внимание на женщину, которая относится к воздушной стихии или же она просто одинока, может быть старше вас по возрасту, весы близнецы Водолей она может иметь очень важное значение в вашей жизни в данном периоде. Также для вас актуальны в данном периоде поездки куда-то далеко, возможное путешествие к воде. Есть возможность хорошо отдохнуть, если границы будут открыты. И для тех, кто занят получением образования, тоже для вас очень хорошее, благоприятное время для получения новой для вас информации и усвоения ее. Но вам еще здесь, знаете, как-то дается такое вот предупреждение. Постарайтесь слишком, ну особо, может быть, свои надежды не вкладывать что-то такое иллюзорное. То есть не переусердствуйте в своих планах, мечтах, Потому что есть указание на то, что, может быть, вы где-то в чем-то слишком ну, где-то ставить какие-то слишком высокие ставки, где- то есть вот в чем-то, знаете вот отсутствие реальной почвы того, что ваше желание может сбыться. но это связано это желание оно связано с чем-то таким очень знаете ну, далеким, оно может быть недостаточно реально для того чтобы осуществиться здесь и сейчас. В первую очередь она может касаться ну, какой-то, может быть, или очень крупной финансовой, ну, очень крупной суммы денег, то есть что -то, может быть, кредиты. Ну, я могу сказать так, что не надейтесь особо сильно на деньги ваших партнеров. То есть как раз сейчас ситуация, когда вы можете в большей степени надеяться на свои собственные силы, на свои собственные ресурсы. Ну и сейчас мы переходим к очень важному, значимому событию декабря месяца. Это новолуние и плюс полное солнечное затмение в вашем знаке зодиака. О чем это говорит? О том, что вы выйдете обновленными после после 14 числа. Постарайтесь накануне, 13 -го, 14 -го, ни с кем не ссориться, не выяснять отношения, отложите какие-то поездки дальние, если они у вас были запланированы, если есть для этого возможность. И постарайтесь не делать в эти даты крупных вложений. Лучше посвятить этот период себе молчаливому самосозерцанию, каким-то спокойным делам размеренным. И э, задумайтесь, может быть, о том, что происходит в вашей жизни и что бы вы хотели бы в ней поменять. Вот у вас, вы можете загадать желание, которое будет у вас, ну, есть шанс, что оно у вас сбудется после того, как что-то вы переосознаете для себя, что-то очень важное должно произойти внутри вашей головы, о ваших мыслях. И начнете немножечко другую жизнь с новыми планами, новыми мечтами, новыми возможностями. Ну а сейчас главный совет для вас от Оракула. В ближайшем будущем вас ожидают крупные перемены. Сейчас не принимайтесь ни за какое новое дело. Вам нельзя попадать в глупое положение. Возможно, кто-то злословит по вашему адресу, распускает сплетни. Желание ваши исполнится чуть позже. Не робейте, если в какой-то момент окажется, что нельзя рассчитывать на помощь друзей. Будьте осмотрительны в общении с лицемерными представителями другого пола. Удачи вам!